обязанности жены есть обязанности жены, обязанности мужа. Женщина должна давать любовь. Это главная обязанность. Мужчина должен давать духовную силу. И у женщины и мужчины это все берется из молитвы, на самом деле. Поэтому духовная жизнь ⁇ это главная обязанность любого человека. Женщина должна учиться служить мужу так, чтобы ее служение спасибо не не было таким что она его приковывает к себе понимаете то есть смотрите женщина часто приготовила мужу поесть и она ждет когда он будет скажет слова благодарности постирала белье подумала вот я для тебя делаю ты для меня ничего не делаешь понимаете то есть это не служение это выслуживание настоящее служение означает что Женщина все делает прежде всего для Бога, она готовит с молитвой пищу для Бога. Когда она для Бога готовит, она получает этот обмен очень сильный, и у она наполняется силой, которую она может уже дать мужу, просто дать ему покушать. Когда она готовит для мужа, от кого обмен нужен? От мужа. От мужа может быть обмен или нет? Может быть обмен от мужа или нет? Не может быть ни на какой время. Никогда человек не может отдать столько, сколько мы для него делаем. Это невозможно. Ни один человек не способен отдать. Вот, допустим, муж работает для вас, деньги приносит. Вы сможете быть ему благодарны или нет? Включаем, как Никогда вы не сможете быть благодарны. Почему? Потому что у нас нет силы отдавать. Так как у человека нет силы отдавать, поэтому от него не надо ничего требовать. Благодарность придет сама, как, как результат того, что Бог дал вам такую милость. Это награда, понимаете, благодарность сердца человека. А продукты идут за мою... Что? Продукты. Да, если муж просит мясо, надо готовить ему. Думая о Боге, что вот человек хочет кушать, я готовлю. Вы не получаете никакого греха в этом случае. Грех убийства животных на ваши плечи не ложится. Если муж хочет мяса, вы должны его кормить мясо. Надо, надо пробовать вставать рано утром в разное время. И когда вы встали и чувствуете себя бодрым, именно в это время и вставайте. Иногда это будет очень рано и может быть чуть похоже. Пробуйте разный вариант вы почувствуете. Мне кажется, вот 5.30 для вас хорошее время. Надо вставать, рассветом не связывать свой подъем, надо вставать всегда в одно и то же время, желательно до 6 утра. До 7, в Самаре до 7. Потому что смещено на час время. На час начено от Солнца. Давайте а, не будем сейчас такие подробности раз, говорить о, о каких-то мелочах. Я бы хотел, чтобы осталось время у нас чуть-чуть на то, чтобы цветочки -то раздавать, потому что я вам сейчас объясню, зачем я это делаю. Цветы передают энергию любви, духовной силы. Я когда езжу, допустим, какие-то места цветы, я обязательно беру с собой цветы, засушиваю их, и когда я смотрю на этот цветок, я вижу, вспоминаю то, что получил, понимаете? Цветы передают эту силу, знания. поэтому цветы — это не просто такой обмен приятными, так сказать, чувствами, это сила, которая может дальше помочь человеку в жизни. Древняя культура да, вот рассказывает о том, что нужно дарить людям цветы, которые хотят развиваться, менять себя. Они должны цветочек беречь и развивать в своем сердце связь с Богом таким образом. Когда я на Москву приезжаю, одна вот, девушка приходит ко мне и приносит всегда мне цветок от матрона. Она берет там на могилке у Матроны цветочек и приносят мне всегда. Знаете почему? Потому что я у Матроны как-то очень сильно попросил. Я хочу твоей защиты, духовной защиты от тебя. Несмотря даже на то, что я другой веры, я хочу от тебя защиты. И так как Матрона святая, она всегда откликается немедленно на любой вопрос. Каждую лекцию ко мне приносят цветочки эти насушенная. Контроль. Ну то есть видите, как бы цветы это сила, которая дает возможность людям быть вместе, передавать вот эту вот энергию духовной силы, энергии любви. Поэтому это не просто такой вот обмен цветами. Воспринимайте все эти вещи серьезно. Вот. Если вы поняли во время молитвы, что вы используете Бога, это супер. Потому что все люди используют Бога, но никто этого не понимает. А если вы это поняли, значит, вы уже продвинулись очень сильно. Знаете, Бог, Он, он ведо описывает Бога как Личность, которая находится в сердце каждого, следит за нашей жизнью, полностью во всем нам помогает, скрыта от нас эта Личность, мы ее не можем видеть. Мы ее можем видеть только через людей, которые с ним связаны. Чувствовать заботу Бога мы можем только через этих людей. Эта личность она всегда ведет нас по жизни очень бережно. Она хочет только чистых, возвышенных отношений. Она не покупается на нашу мелочность и жадность. Но так как мы у нее что-то просим, иногда она нам это дает, если нам это поможет, а чаще всего нет. Потому что чаще всего все, что мы у Него просим, разрушает нашу жизнь. Например, девушка просит быстрее замуж, это разрушит ее жизнь. Поэтому Бог чаще всего не дает. Это и означает Его любовь. Потому что Он не покупается на наши на наш вобли, слезы. Ему все равно. Он знает, что нужно человеку на самом деле. И Он дает ему только то, что ему нужно. Бог ⁇ это самый близкий друг, который существует всегда с нами, через все жизни. И это звучало очень серьезно. Смотрите, когда человек оставляет тело, то он, чтобы выйти из тела, нужно выходить по каким-то определенным каналам. И он, душа видит перед собой свет, туннель и свет. То есть она идет по этим каналам психическим. Она видит эти каналы. И она видит свет. Знаете, кто свет показывает? Господь. Он нас выводит из тела, идет по судьбе за собой потом. И опять нас помещает в тело. И в теле же всем он управляет то же самое. Мы там в кишках не ковыряемся, не знаем, как синтез происходит, распад. Это все за счет энергии Бога происходит. Но знание об этом — это большая тайна. Люди в основном живут в этом мире, не хотят ничего знать о Боге. И когда даже они узнают, что там боги, их родственники, в ужас приходят от этого, «Тебе что сказали там, понимаете, это большая тайна. Тайна жизни в этом мире. Причина заключается только в одном. Мы не хотим не знать, не видеть Бога в своем сердце. Мы хотим жить без Него и для себя. Потому что когда человек начинает соприкасаться с Богом, он уже для себя больше жить никогда не сможет. Он может только для других жить. Потому что у Бога нет такой функции жить для себя. Он никогда для себя может жить. Понимаете, есть высшая душа, есть маленькая душа. Так как мы захотели когда-то быть Богом, быть высшей душой, Поэтому мы и попали сюда, в этот мир, и Бога мы не видим. Маленькая душа, которая поняла, что она маленькая душа, она также понимает, зачем она маленькая душа. Потому что некоторые спрашивают, почему такая несправедливость? Есть большая душа, есть много маленьких. Так вот, несправедливость только в одном, по отношению к этой большой душе. Маленьким душам никакой несправедливости нет. Есть только одна несправедливость в этом мире — по отношению к большой Душе. Потому что, когда маленькая душа, душа влюбляется в большую Душу, она сколько Любви получает? Миллиарды раз больше, чем большая Душа от маленькой. Понятно, да? В этом мире нет никакой несправедливости. В этом мире есть только глубочайшее счастье, но оно предназначено только тем, кто понял, что такое правильная жизнь. Большинство людей этого не знают, к сожалению. Не знают. Я надеюсь, что мое присутствие здесь вас не огорчило. Надеюсь, что ваши сердца не почувствовали скуки и печали от этой беседы. Я сожалею, что я не смог вам сказать многого, потому что время наше ограничено. Когда еще вы едете? Я могу обещать только раз в год. Потому что многие города ждут. Я также им обещал. Поэтому как бы, возможности нет слишком много ездить. Потому что у меня еще есть медицинский центр, в котором я тоже пока без меня не могут обойтись. Да. Вы обещаете свою Да, выстрели в нужном направлении. Ладно, я хочу еще одну вещь сказать. для общего дела. У меня есть один соратник, друг, очень необычный человек. Его зовут Жданов Владимир Георгиевич. Это необычная личность. Это человек, который, рискуя жизнью, рискуя быть убитым, уничтоженным, он создал проект, который называется «Общее дело». Это проект против пьянства в России. Этот проект был подписан Медведевым президентом и отцом Тихоном, который является духовником Путина и Медведева. То есть отец Тихон вместе с Ждановым решил начать этот проект. Причина заключается в том, что в настоящее время 40% трудоспособного населения России умирает в неспособном возрасте от пьянства. И Жданов, он обладает такой силой, он получил его, эту силу от своего наставника, профессора Углова. Сила заключается в том, что когда люди слушают его лекции, то они бросают бить. И поэтому проект «Весь общее дело» состоит из следующего. Люди просто берут лекции Владимира Георгиевича Жданова, и распространяют их всем, кого встретят. И потом любят и зверят. Сейчас проверим. Кто из вас послушал лекции Жданова и перестал пить и поднимите руку? Смотрите взади. Видите? Вот это результат его силы. И так как... Смотрите, что произошло уже в нашей стране. По первому каналу телевидение Несколько лет назад Жданов вместе с отцом Хитлером сделали несколько фильмов про пьянство, которые заплачают то, что происходит сейчас в нашей стране. По факту происходит следующее, что каждый год примерно 800 тысяч взрослого населения погибает от пьянства. Это чуть поменьше, чем население Самары. В нашей стране столько людей погибает в год от пьянства. Ну, то есть, вряд как ухи, понимаете, у нас сокращается население страны еще несколько десятков лет, и мы уже совсем можем стать э, уже этнической такой расой, в которой не хватает людей сильно. Причина заключается в том, что в нашей стране э, создали интересную философию, философия культурного выпивания, что оказывается понемножку пить полезно для здоровья. И мы боремся с чем? С алкоголизмом. То есть мы подкрывали очень много ротологических диспансеров, где мы лечим алкоголь. Жданов рассказал в своей лекции о конвейере. Какой конвейер происходит. Лю людям объясняют, что понемножку пить полезно. Продают алкоголь. Этот алкоголь дает кому-то хорошие прибыли. По факту я недавно узнал, что это даже оказывается не государственная торговля, это просто частные лица, которые спаивают нашу страну. Как Жданов сказал, это больная мафия. Я вообще удивляюсь, как мы до сих пор живет. Так вот, смотрите, что происходит. Людям понемножку дают вот это знание, дают знание о том, что пить понемножку это полезно. И вообще надо плюмочку ставить на праздники, на свадьбы, на, на поминки и так далее. То есть вся наша жизнь связана с выпивкой сейчас, понимаете? Вся наша жизнь, все серьезные мероприятия без выпивки не проводятся. Так как спиртное — это сила, которая связывает человека с духами определенными, которые называются «веселящими духами», поэтому человек меняет разум на счастье. То есть разума лишается, счастье получает. Причем искусственно, понимаете? Потому что сам он уже без спиртного потом уже, когда он по чуть-чуть выпивает, счастливым не будет. Ему нужно обязательно выпивать. Конвейер запущен. Приходит время, человек становится алкоголиком. И там вот, когда он становится алкоголиком, него уже дальше лечит, Когда уже лечить нечего, понимаете? Мозги пропиты все. Так вот, об этом на Первом канале были фильмы. Они шли неделю, и за неделю продажи алкоголя упали на 10% в стране. Это такая серьезная цифра, после которой, как я понимаю, кому-то что-то дали, какие-то денежки, чтобы это все закончилось. И на это все закончилось. И больше никто эти фильмы по центральному телевидению показывать не хочет. Но так или иначе, все эти фильмы распространяются в виде лекций. Вот. Общее дело распространяет также мои лекции, потому что Жданов, он любит мои лекции. Когда я был в Новосибирске, он вместе с женой пришел на мои лекции, сидел на первом ряду и слушал начинать. На самом деле у нас с ним очень глубокие и близкие отношения, и Бог также наградил нас некоторыми вещами. Его супруга болела тяжелым неизлечимым заболеванием, и она приехала ко мне лечиться боли судьбы, и она вылечилась от этого заболевания. То есть анализы не показывают больше, что это заболевание есть в ее организме. Уже несколько лет. Если кто-то хочет помочь этому проекту общее дело, то кто вот здесь, в Самаре, этим занимается, есть такой человек, нет? Да? да? Максим, а пожалуйста, много не говорите. Да да, да. Скажите, где вы встретите этих людей? И свой телефончик можно да, сейчас. Имя Максим, телефон 8, 908, 380, 58, 74. Еще Тех, раз. Те, кто... Еще да, раз. Давайте сейчас. 8, 8 380 58 74 Встретимся. Наверное, у гардеробов, да. Да, да, да, да, да. У, у, у меня все. Есть команда людей в Самаре, решение, что мы будем здесь до конца стоять на этом приоритете. Работать на трезвости. Кто знает, Ну, вот, наверное, и все. Я хочу сказать, что я очень сильно люблю вас всех что я люблю Ваши глаза, и те люди, которые попали под мою строгость любимым, но еще больше, чем все остальные, те люди, которые почувствовали вот это вот, что я их мучаю своими словами, я на самом деле это делал для того, чтобы дать возможность им что-то изменить в своей жизни. Но даже больше, наверное, для всех остальных также, Чтобы наши лекции не были пустыми и сухими, важно, чтобы в них какие-то судьбы были, какие-то события происходили. Те люди, которые свою судьбу поставили под удар, честно встали, сказали вот так, получили пилюлю Это герои, на самом деле, потому что и Бог любит этих людей, потому что, когда человек честно Сердце открывает перед всеми, ему уже дальше нечего бояться в своей жизни. Спасибо вам всем за то, что вы были с нами все это время. Я буду вас вспоминать. Тем более, что я в этом городе жил 7 лет. Учился на институте тогда еще. Сейчас уже в инвестиции. Много людей подходило ко мне и... Кто-то ходил на мои лекции 20 лет назад здесь, в Самаре, когда я только начинал, поднимает руки. Спасибо вам большое. Несколько человек. Вашего мужа будете? Внука. Внука. ну-ка, ну Спасибо. Спасибо вам большое. Он Сейчас он попал в катастрофу. болит, и я попросила бы вас помочь ему. Как его привезли? Я могу это сделать только в нашей клинике в Краснодаре. Сейчас к вам ну, может подъехать. Приезжает. Да, Краснодар. Ну да. а, там адрес не я могу зайти. Ну, все на сайте узнать. Да, спасибо. Ну, ладно, мои хорошие, давайте будем вартой участником. Мы на то святое, чистое, что мы знаем каждый в своем сердце. У каждого человека есть что-то чистое и светлое в своем сердце. Надо это вспомнить. Кто-то верит в Священное Писание, кто-то верит в святого человека, кто-то верит в там, имя Бога, в монету какую-то, кто-то верит в какое-то святое место, где он был, своей жизни когда-то. Надо мысленно кланяться к и хотеть им служить. Надо забыть о своих проблемах, потому что мысли о проблемах уничтожают нашу судьбу. Это не поможет нам их решить. Помощь приходит только от того, что мы служим. Служение означает «Думаю о Святом Человеке и желаю всем этого». Этой святости, этой чистоты желаю всем, не думая о себе. Когда человек настроен таким образом, в его сердце попадает вот эта влага, вода счастья, чистоты и силы в жизни. Как вот девушка была в стрессе и просто настроившись правильно, она приняла в свое сердце то, что у меня было внутри. Так и мы должны сейчас пытаться служить всем, кто находится в этом зале, своим внутренним сердцем. И надо думать о себе. Надо думать о том, чтобы помочь другим с помощью чистоты возвышенных Личностей. Не своей чистоты. Если бы я сам пытался помочь, ничего не получилось. Не надо было вспомнить историю наставника. И тогда сила медленно приходит в сердца людей и помогает им жить. Когда мы будем действовать таким образом, то мы получим очень много в сердце. Сначала мы получим знание, как жить, что делать. Потом мы получим веру, что это всегда мне будет помогать. А потом мы получим победу над своей судьбой. Я желаю... семь, шесть, я, шла, семь, шесть, я, шла, семь, шесть, я, шла, семь, шесть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 Всем Я желаю Счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.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 Семь счастья. Я желаю. Семь счастья. Я желаю. Семь счастья. Я желаю. Семь счастья. Я желаю. Семь счастья. Я желаю. Семь счастья. Я шла семь, счастья, я семь, семь, семь, семь. Шчасть я шла всем, счастья, я шла, семь, счастья, я син, я шла, син, я, шла, семь, я. Я, Шивань, всем Шивань, Син, Шивань, Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я жила всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем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 Всем я желаю, всем счастья, я желаю всем счастья. Я желаю всем Я желаю всем Я желаю 7 Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что были со мной все время. Спасибо вам большое, всего доброго. Думаю, что мы сейчас встретимся. А мы завтра что-то никогда сказать что еще?